Итак, друзья, мы с вами в предыдущем видео завели кошелек MetaMask с эфириумом. И теперь наша задача с вами его пополнить. Здесь на самом деле особо разбираться не в чем. Да? То есть здесь не так много настроек. Здесь есть две кнопки «Пополнить», «Отправить». То же самое вы можете делать из приложения, прямо из браузера. Вот оно «Пополнить», «Отправить». Также здесь есть меню вот оно да? и здесь вы можете скопировать адрес своего кошелька всегда копируете вот нажав на эту кнопочку чтобы появилось слово скопировано да? то есть в буфер обмена никогда не копируйте через детали да? потому что можете там букву какую-то пропустить видите, тут троеточие да? то есть можно неправильно там что-то скопировать цифру там одну взять и так далее поэтому всегда копируйте с буфера обмена и уже на этот кошелек вы закидываете деньги также, если вы зайдете вот сюда нажатием на вот этот кружок, вы можете увидеть дополнительные настройки, это можно создать еще один счет, импортировать счет другой, присоединиться к горячему кошельку, здесь есть информация и помощь и есть настройки, если мы зайдем в настройки, то у нас здесь есть валюта, которую мы выбираем, основная, да, то есть какой будет конвертация идти вот что показывать эфириум либо валюту здесь вы выбираете также язык да, если у вас на английском вы можете выбрать русский и э, далее есть раздел advanced здесь вы можете что сделать есть такая специальная кнопочка sync with mobile то есть вы можете на свой смартфон установить также приложение metamask и э, соединиться то есть, нажав вот на эту кнопочку, соединить свой смартфон с вот этим вот приложением MetaMask. Вот. Ну, это не обязательно, в принципе, да, то есть можно работать и с компьютера. Я сейчас зайду в свой другой кошелек и покажу вам, как кошельки пополняются. То есть, этим кошельком я пользоваться, соответственно, не буду. Я его делал специально, чтобы показать, как все это работает. Давайте мы с вами теперь зайдем в мой другой кошелек вот он и я покажу как пополнить данный кошелек здесь у меня уже есть эфириум давайте мы нажмем на скопировать адрес вот сюда вот нажимаем копировать адрес адрес у нас скопирован после этого нам нужно зайти в обменник например best exchange и мы хотим например купить эфириум да у нас есть карта либо Kiwi, либо Яндекс.Деньги, либо там Visa, либо MasterCard. В общем, выбирайте сами, что у вас есть. У меня есть, например, Яндекс.Деньги. И я хочу купить Ethereum. Давайте выберем Ethereum. Вот он. Не перепутайте. Ethereum. Есть Ethereum Classic, ETK, ETC точнее. А это у нас ETK. Все, выбрали. И, допустим, заходим мы вот сюда. Ввп. У нас есть... Разные обменники, и мы видим, что здесь, например, от 5000, да, можно обменивать. Здесь, например, от 1500 и так далее. То есть, сами выбирайте, на какую сумму вы будете пополнять свой эфириум кошелек. Если вы будете участвовать в проекте CryptoHands, то рекомендую сразу пополнять на хотя бы на два тарифа. Это 0.05, первый тариф, и второй тариф 0.15 эфириума. Вот. А вообще так, по-хорошему, сразу лучше покупать 3. Ну давайте я покажу вам, как делается пополнение. Зайдем мы сейчас с вами допустим, в ВВП. Вот сюда. Здесь мы выбираем соответственно, наши Яндекс Деньги, Выбираем Эфириум, валюту. После этого нам показывают, что один Эфириум обойдется нам в 15 тысяч рублей, поэтому мы здесь вбиваем ту сумму, которая нам Нужно, допустим, 5, на 5000 рублей, мы с вами получим 0,328 эфириума. Да, то есть посчитайте, сколько вам нужно, немножко с запасом берите, потому что берется еще комиссия за перевод. И, соответственно, что мы делаем дальше? Мы отдаем с комиссии 5025 э, яндекс денег. И вот сюда мы вводим тот адрес, который мы с вами скопировали. Вот отсюда, да, то есть взяли, скопировали. И вот сюда вот мы с вами его вставили. Все. Дальше сюда вводим кошелек наших Яндекс Денег. Давайте зайдем на Яндекс Деньги. Так, зашли мы с вами на Яндекс Деньги. Копируем также адрес нашего кошелька, с которого будем переводить. Либо это там, может быть Kiwi кошелек, либо карточка. Да? То есть сами выбираете метод оплаты. Соответственно сюда вводим адрес, сюда вводим наш e-mail и нажимаем кнопку «Обменять». Всегда читайте условия. То есть если вы используете счет Яндекс Деньги для оплаты на нашем сервисе впервые, заявка будет выполнена через 2 часа или 15 часов для суммы свыше 15 тысяч рублей. То есть это вы должны учесть. Что вы делаете дальше? Нажимаете «Обменять». Так, поле должно быть не меньше 0.32. Давайте мы сейчас в объем, допустим, 5, 500 да, Можно найти любые другие обменники, в которых будет дешевле, да, то есть вы можете меньше купить эфириума. Но я сейчас вам просто показываю, как это делается. Нажимаете на обработку. Все, заявка у нас на обмен сформирована далее что нам нужно сделать нам нужно нажать вот здесь вот галочку например соглашаюсь что обмен будет выполнен через два часа с момента оплаты и нажимаем на кнопочку оплатить вот после этого у нас переадресовывать здесь сразу в кошелек нажимаем продолжить и также спокойно оплачиваем ждем когда эфириум поступит на наш кошелек metamask давайте еще воспользуемся теперь другим способом методом пополнения Например, не через э, обменники, через Яндекс.Деньги, а, например, через сервис Payer. Payer аккаунт. Здесь тоже есть э, кошельки. Сейчас мы сюда зайдем. Так, 07.84. Заходим. И здесь у меня вот есть на балансе, например, деньги. Вам нужно будет пополнить баланс, если у вас здесь ничего нету. Пополнение достаточно простое. Нажимаете «Пополнить». Выбираете метод пополнения. Также вот платежные системы Kiwi, Advanced Cash, Яндекс.Деньги, Bitcoin и так далее. Да? То есть вы можете сами выбрать, как будете пополнять. Я же сейчас хочу вывести, например выбираю систему эфириум, вот она выбираю шаблон, шаблона у меня еще нет, ввожу сюда свой адрес, так это яндекс кошелек, ввожу сюда адрес метамаска давайте вот так вот сделаем, и соответственно сумму, которая мне нужна в эфириуме так, перевод средств эфириум, так, а у меня эфириума нету вот поэтому мне нужно его сначала купить на бирже давайте зайдем и здесь мы смотрите что делаем у меня есть например Pair. Вот так вот эфириум а здесь мы возьмем пэр доллара вот и здесь вы видите можно купить Эфириума, цена за 1 эфириум 230 долларов. Сколько можно получить? Ну давайте мы введем ту сумму, которая нам нужна. Допустим 0,2 эфириума и мы получается отдаем 46 долларов. Давайте нажмем купить. Все, мы купили. Ордер успешно создан. Пожалуйста, ожидайте завершения обмена. Давайте вернемся к нашему балансу. Ожидаем завершения обмена. Вот оно уже произошел И дальше мы нажимаем «Вывести». Выбираем наш кошелек. Опять же, да, который мы копировали. Забиваем сюда сумму. Какая у нас там есть? 0.18. Вот, и нажимаем перевести. Вывод успешно выполнен. То есть теперь мы с вами ждем, когда деньги поступят на наш кошелек. Сейчас у меня один э, эфириум 66 сотых. Да? В общем, ожидаем, когда все это дело нам пойдет. Давайте еще раз зайдем на баланс. Видим, что у нас тут осталась какая-то мелочевка, равная 142 рублям. Ну и давайте еще раз покажу, как пополнить счет. Нажимаем «Пополнить». Выбираем, например, Яндекс Деньги, Выбираем сумму, на которую будем пополнять, например, 3000 рублей. Да, и нажимаем «Пополнить». После этого нас переадресовывает вот на такую страничку. Нажимаем «Подтвердить». Далее идет опять переадресация, нажимаем здесь заплатить, на телефон мне приходит подтверждение, Я нажимаю подтвердить и закрыть. Все, возвращаемся обратно в магазин и вы видите у меня кошелек снова пополнен деньгами, то есть все достаточно легко и просто. Посмотрим, пришли ли деньги на наш кошелек. Вот все, практически моментальное было зачисление. Вы видите 1.8. Все пришло. В общем, таким образом можно очень быстро пополнить кошелек. Все ссылки на кошелек Payer и на обменники, где вы можете купить эфириум будут прямо под этим видео. Мы с вами встретимся уже в следующем видео и будем регистрироваться на... В сайте